Когда я играл в игру бокс фрукций», я встретил странного игрока. Он позвал меня на свой корабль и отвез на какой-то остров. Хочешь хороший фрукт для фарма? Ты хочешь? Вау! Да. Кушай. Спасибо. Пожалуйста. Потом я решил проверить, что это такое. Да, вообще не покачу. И еще раз поблагодарить его. Куда? А! Ну спасибо.